Существуют различные инструменты, работающие на сжатом воздухе. Это пневматические сверла, молотки для клепки, отбойные молотки, с помощью которых бурят скважины. Сжатым воздухом наполнены шины автомобилей и велосипедов. Также сжатый воздух используется в тормозах железнодорожных составов и грузовых автомобилей. Оказывая давление на поршень, он открывает двери поездов и автобусов.